Друзья, рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодня, друзья, мы рассмотрим с вами очень важную тему, а именно ошибки, которые совершают начинающие, когда начинаются заниматься йогой. Сегодня мы поговорим с вами о том, какие ошибки бывают, когда вы занимаетесь онлайн, когда вы занимаетесь у себя дома. И я желаю вам, друзья, конечно же, приятного просмотра этого видео. Начинаем! Друзья, первая и основная ошибка, даже это не ошибка, можно сказать, это отговорка. Мы пытаемся как-то отговорить себя для того, чтобы заниматься йогой. Мы ищем какие-то странные отговорки, например, у нас не хватает места. Например, у нас не хватает какой-то одежды. Друзья, если вы занимаетесь дома, вас никто не видит. Вы можете вообще без одежды заниматься, вы можете заниматься без коврика, вы можете заниматься на одеяле, на полу, на чем угодно. Вы можете заниматься между шкафом и столом, как вот здесь вот, вот этот начинающий продемонстрировал. Можете заниматься как угодно, везде и абсолютно всегда, друзья. Даже те рекомендации, когда говорят, вот нужно йогой заниматься только на пустой желудок, в принципе, друзья, это правильно, но если у вас не получается по какой-то причине, то можно уже и на полный желудок, просто начните, наконец-то, заниматься, чтобы вы поняли, нужна ли вам йога в принципе или нет. Ошибка номер два – это попытка копирования. И когда вы занимаетесь в студии, вы пытаетесь копировать соседа, который находится у вас справа или слева, спереди или сзади. Когда вы смотрите онлайн, вы пытаетесь копировать инструктора. Еще раз, друзья, напомню вам, что не нужно копировать форму, потому что человек, который занимается с экрана, это человек, который уже много лет занимается йогой, и он уже прошел свои уроки, он уже выявил подводные камни, через которые он постоянно спотыкается. Поэтому, друзья, ищите внутреннее наполнение, ищите внутреннее содержание. Зачем человек, зачем инструктор или учитель, или гуру делает эти упражнения? Зачем он это делает? Почему он это делает? И какое внутреннее содержание у него при этом? И копируйте, друзья, состояние, внутреннее содержание. Когда мы делаем какие-то асаны, то я обычно всегда говорю о том, что... Некоторые движения вы можете делать более начальном уровне или в более продвинутом, в зависимости от того, как у вас опорно-двигательный аппарат развит. Но, друзья, если у вас что-то не получается, это не значит, что нужно какие-то сверхусилия делать и все-таки достичь этой определенной асаны. И про сверхусилия, друзья, это ошибка номер три. Друзья, ошибка номер три происходит тогда, когда вы прикладываете сверхусилия к самому себе. Если вы начинающий, я могу предположить, что вы не занимаетесь йогой регулярно. И представьте себе такой пример, вы не занимались абсолютно никогда какими-то физическими упражнениями, например, бегом, а потом вдруг решили пробежать марафон. Так, я пробегу марафон. Ну, марафон это очень много, 42 километра. Сегодня, в это воскресенье я пробегу 21 километр, а в следующие уже 42 километра. Понятно, друзья, что из этой затеи ничего у вас не выйдет, и в лучшем случае вы получите какую-то травму. В худшем случае может быть даже летальный исход. С йогой, конечно же, не все так плачевно, но в то же время нужно очень хорошо осознавать, что вы делаете, и начинать стремиться к своей цели очень медленно. То есть сначала вы делаете какие-то простые упражнения, даже если они кажутся вам простыми, Далее вы постепенно, потихонечку учите свое тело реагировать на те импульсы, движения, которые вы совершаете. То есть прикладывать какие-то неимоверные усилия для того, чтобы сделать в эту асану и при этом не заниматься регулярно, скажем так, раз в неделю, по средам, в 18 часов я прикладываю какие-то неимоверные усилия к своему бедному телу, и от этого тела мое начинает отвечать мне травмами. Поэтому, друзья, никогда не прикладывайте к себе сверхусилия, а сосредоточьтесь на том, чтобы вы сильнее и лучше могли почувствовать свое собственное тело. Лучше делать мягкие практики, но с достаточной регулярностью, то есть лучше заниматься 5 минут, 10 минут и постепенно увеличивать ваше занятие минут до 40, до часу 30, но при этом делать это более-менее регулярно, хотя бы несколько раз в неделю. Друзья, ошибка номер четыре связана с энергетикой. Мы прекрасно с вами знаем, что йога теми отличается от пилатеса, от каких-то любых других гимнастик тем, что здесь очень четко, хорошо и качественно можно проработать свой энергетический потенциал. То есть, та энергетика, которая у вас заложена в вашем теле, в ваших энергетических телах, вы можете ее ощутить и соответственно энергетические каналы увеличить. Я множество раз говорю в своих видео про эфирные каналы, про астральные каналы, говорю про ментальное тело, даже мы доходим с вами до индивидуальной души, то есть в принципе все эти тела нам известны и работа с ними нам тоже известна. И ошибка как раз заключается в том, что человек, когда первый раз слышит про энергетику, он не начинает чувствовать, он не пытается утончиться а он начинает воображать себе какие-то фантастические вещи, начинает воображать, что он сливается с солнцем, начинает воображать, что по нему идут какие-то там «нади», то есть энергетические каналы. Друзья, ничего воображать не надо. Когда люди не знакомы были с медициной, может быть, они воображали себе кровеносные каналы. Да? То есть, вот у меня по рукам текут вены, а здесь у меня аорта, вот у меня, значит, здесь кислород переносит моя кровь. Друзья, сейчас никто этого не воображает, потому что это все прекрасно знают. И когда мы взглянем на руку, мы все увидим у себя вены и почувствуем, где у нас хорошая кровоснабжение, а где у нас кровоснабжение плохое. То же самое и с энергетикой. Научитесь чувствовать энергетику, научитесь обращать на нее внимание, и тогда эфирные каналы – это будут для вас реальные ощущения. Такие же реальные ощущения, как я вот похлопываю себе по руке. Затем я убираю руку, и я могу вспомнить, я могу ощутить эти ощущения снова, я знаю, как, какие они. И когда я веду вниманием по своей руке, эфи, по эфирным каналам свои ощущения, то я четко их осознаю. Я не воображаю, что у меня здесь какая-то энергия по мне гуляет. То же самое с астральными каналами. Когда мы идем... В чакры работаем с чакрами, раскрываем чакры. Мы же не воображаем себе, вот у меня открылась третья чакра, и я чувствую, как я начинаю манипулировать людьми. Конечно же нет, друзья. Мы просто испытываем определенную эмоцию желтого цвета. Мы испытываем эмоцию... Как в работе с детьми, как в разговоре с детьми, да? то есть мы четкие, мы строго знаем, что мы хотим, и у нас есть определенные правила, под которые мы не прогнемся, да? то есть которые мы не будем с вами менять, то есть это четкие определенные Правила. Если вы посмотрите сейчас это видео и посмотрите на мою ауру астральную, то вы увидите преобладание синих цветов и преобладание зеленых цветов, немножечко желтых. Почему это происходит? Потому что зеленый цвет я очень рад, друзья, вас всех здесь видеть. Мне очень приятно, что вы дошли уже до середины этого видео и все еще остались на канале и смотрите меня. Я вас всех очень люблю и мне очень приятно, что вы снова со мной. Синий цвет, потому что я сейчас говорю и обдумываю слова, я пытаюсь ставить те слова, которые как раз нужны для того, чтобы объяснения мои были полны и точны. И желтый цвет, я пытаюсь вам немножечко продавить, я пытаюсь немножечко навязать вам эту информацию, потому что та информация, которая бытует сейчас в интернете, ну это просто какой-то кошмар и ужас, друзья, скажу вам честно. Когда идет речь об энергетике, ну, серьезного практически ничего не остается, потому что никто не видит и не чувствует эту энергию. То же самое ментальное. Ментальное... Энергия — это в основном энергия наших образов, то есть мы выстраиваем с собой образ и вводим туда нашу энергию. И когда, друзья, я говорил в первой части этой ошибки о том, что мы представляем себе, мы как раз играем на ментальном уровне, мы пытаемся ментально представить себе какую-то энергию, но это всего лишь, скажем так, сухой ментал и ничего более. Но может быть подкреплен немножечко астральным телом, немножечко нашими эмоциями. Немножечко нашими желаниями, потому что мы очень хотим, чтобы эта энергия действительно была такой, какой мы себе ее представляем. Ну, в большинстве случаев это, к сожалению, не так. Ошибка номер пять – это осознание или неосознавание того, что энергия первична. То есть, друзья, сначала идет у нас энергия, а зачем появляется форма, которая в теле производит какие-то движения. То есть, когда опытный инструктор показывает вам какой-то комплекс йоги, он в первую очередь двигается за энергией, которую он чувствует. Да, я говорил это в предыдущих ошибках, что мы должны осознавать вот это наполнение, вот это содержание, которое идет, когда учитель или инструктор показывает вам йогу. Мы же... Думаем, что первично тело, и поэтому мы сначала создаем форму какую-то, а затем пытаемся прочувствовать энергетику. Друзья, энергия уже ушла, она уже по-другому течет, чакры уже по-другому крутятся, эфирные каналы уже как-то там по-другому идут, уже не те микрокосмические орбиты, вы уже все прозевали, друзья. Поэтому сначала обращаем внимание на ток энергии в теле и затем соответственно с этой энергией уже и двигаемся. То же самое, как делают наши друзья из Китая, когда делают цигун или гимнастику тайджи. То есть они за энергией идут, куда энергия поведет руку, туда они двигают свое тело. То же самое делаем и мы, друзья. То же самое, когда мы чувствуем энергию, мы проходим наверх, например, в практике солнечного круга, и затем уже аккуратно опускаемся вниз, то есть мы двигаемся за энергией, наше тело уподобляется энергией. И тогда уже не может быть ошибок, тогда уже не надо вас корректировать. Как вот эта вообще идея возникла, что в йоге надо кого-то там корректировать? То есть подходит инструктор, корректирует вам ногу, как правильно должна стоять, как ваша рука должна правильно стоять, где какая нога у вас правильно должна стоять. В принципе, по большому счету, это неправильно, если вы чувствуете энергию. Если, конечно же, вы начинающий и про энергию ничего не слышали, и хотите йогу использовать только для того, чтобы набрать хорошую фигуру к лету, то тогда да, тогда лучше вас подкорректировать, чтобы вы в сверхусилиях немножечко себя не травмировали. Друзья, ошибка номер шесть. Ошибка номер шесть заключается в том, что мы с вами не отдыхаем. Я имею в виду, не просматривая лент в инстаграме или фейсбуке, а отдых вашим мышцам. То есть это то же самое внимание, как при работе с энергией. Мы посылаем наше внимание в наши мышцы и полностью их расслабляем. Обычно я расслабляю мышцы с дыханием и учу всех своих учеников, чтобы они расслабляли их вместе с выдохом. То есть мы выдыхаем, направляем внимание в эти определенные мышцы и полностью их расслабляем. Друзья, почему это очень важно? Потому что ваше тело, если вы занимаетесь нерегулярно, оно не привыкло к этим состояниям, оно не привыкло к этим гипертрофированным усилиям. И поэтому, друзья, нужно телу дать хотя бы несколько минут, чтобы оно отдохнуло, чтобы оно полностью расслабилось, чтобы мышцы вновь вошли в тонус и чтобы кровообращение снова у нас с вами улучшилось. Для того, чтобы не было никаких спастических у нас с вами действий, чтобы спастики не было, чтобы не зажимались мышцы. Потому что если не дать мышцам долгое время отдохнуть, ну, должного времени отдохнуть, то они просто спазмируются и уже не смогут выполнять свою функцию так хорошо, как это они делали раньше. Классический пример ⁇ это шпагаты. Когда человек хочет сесть на шпагат, он первую неделю хочет сесть на шпагат, а вторую-третью неделю он уже не очень хочет сесть, а второй-третий месяц уже совсем не хочет сесть на шпагат, а когда год пройдет, так уже о шпагате совсем все забудется. И проблема в том, что человеку, среднестатистическому человеку, лет 30-40, которому как раз один год и нужен для того, чтобы сесть на шпагат. Но человек все свое желание, всю вот эту концентрированную работу, которая должна быть за один год, он это все сжимает в одну неделю и интенсивно растягивает свои мышцы. Мышцы перенапрягаются, мышцы перерастягиваются. И если не дать им должного отдыха, а должный отдых обычно не дается, потому что, блин, надо быстрее мне бежать, срочно надо куда-то идти, конечно же, мышцы начинают болеть, и человек через две недели говорит, а, ну, это еще, еще это разорвется там, что-нибудь, не буду лучше ничего делать. Поэтому, друзья, если медленно, постепенно подойти к какой-то цели, то у вас обязательно это получится. Первому человеку, который смог сдать на черную футболку, вручается сертификат да, на ношение черной футболки. Пожалуйста. Сама черная футболка с логотипом Йога Чести. Пожалуйста. Мне кажется, это твой размер. Да. да. И, друзья, подытожим все эти ошибки. Подытожим следующее, друзья. Ваша душа, когда инкарнировалась в это земное тело, она имела и имеет до сих пор какое-то высшее предназначение. Это высшее предназначение вы ощущаете, вы чувствуете и вы осознаете. То есть на всех уровнях вы Чувствуете это своим астральным телом, вы ощущаете это своим эфирным телом, и вы осознаете это ментальным телом. Физическое тело подстраивается под тела сознания. Таким образом, каждая секунда, которую вы живете в этом мире, которую вы дышите воздухом, подводит вас ближе к выполнению вашего собственного предназначения, друзья. И поэтому вы смотрите, например, канал Йога Чести, какой-нибудь комплекс, который я давал ранее, и подстраиваете энергетически этот комплекс под себя. Энергетически подстраиваете под себя то есть вы выполняете форму, которую я вам говорю, то есть определенную последовательность движений, но энергетику, состояние пытаетесь почувствовать, пытаетесь ее скопировать, энергетику. И тогда, друзья, вы духовно растете, вы духовно развиваетесь, и вы лучше и лучше начинаете постигать свою собственную душу, и вы лучше и лучше начинаете понимать свое собственное тело. Потому что, друзья, когда вы начинаете заниматься йогой, как никогда лучше вы начинаете понимать, что то, что вы думали о своем теле, совсем не то, что есть на самом деле. То есть наше тело не такое уж универсальное, насколько вы о нем думали. И в то же время оно не настолько слабое и хрупкое, как мы всегда считали его. Поэтому, друзья, я надеюсь, после просмотра этого видео вы не станете делать никаких грубых ошибок, а попытаетесь адаптировать любую йогу. Даже если вы занимаетесь по каким-то другим системам, пытайтесь всегда адаптировать эту йогу под самого себя. Друзья, именно этому я всегда и обучаю своих учеников на курсах преподавателей йоги, которые у нас идут онлайн. И именно этому я призываю и вас, мои дорогие подписчики, чтобы вы адаптировали каждую йогу под себя. Я не говорю уже о всей жизни, то есть мы адаптируем вообще вокруг все под себя. И, конечно же, почему бы не сделать это вместе с йогой. Друзья, если вы впервые зашли на мой канал и не стали еще абонентами, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал. Мы регулярно с еженедельно периодичностью выставляем новые видео у нас с вами есть онлайн тренировки где вы можете в чате задать мне вопрос я могу на него ответить или показать какую-то технику которая будет вам очень полезна и конечно же друзья я жду от вас комментариев и лайков если вам понравилось это видео друзья оставайтесь на канале йога чести поступайте по совести и живите честью до следующих встреч на канале йога чести